Дорогие уважаемые сограждане ДНР, мы военнослужащие 107-й стрелкового полка, 4 батальон, 3-я, 2 -я и 4 роты, 204 человека. Отказываемся ехать на убой в ЛНР, совсем другую республику нами были проведены масса незаконных действий. Нас призвали незаконно в нарушение приказа. С нами не было проведено медицинского исследования во время призыва. Нас неоднократно обманывали и обманом пытались завести на территорию ЛНР, где, по неподтвержденным данным, мы уже являемся частью какого-то казачества, добровольно вступившее в ряды вооруженных сил ЛНР и бессонтельно Срочно без серебряниками будем там умирать. А умереть там не долго. Три месяца вывели бои за освобождение Мариуполя. Мариуполь освобожден. Но пушечным мясом мы быть не хотим. В очередной, нас обманом, в очередной раз нас обманом пытаются завести от 21 шахты в городе Ханжонкова, где нас ждут представители от кабинета пушили где должны выслушать все наши законные требования где должны мы написать даже в военной прокуратуре объяснительные и отчеты о незаконных действиях и нарушениях нашего командования здесь наши жены матеря я да. надеюсь ваша поддержка Целая тоже колонна. с нами с нами есть пленный человек, который был в плену свыше двух месяцев. Его без врачебной комиссии, без врачебной комиссии оставили в рядах вооруженных сил. У него множественные, его, множественные осколочные ранения. всё вынесли созова 20-го. В плену два месяца был. Я его мать. Разыскивала все, он должен находиться в фильтрационном лагере. Для пленных освобожденных наших с ними там особая работа, следственные действия, освидетельствование, зафиксирование увечий, психологическая, физическая реабилитация. От его четвертой обрами с истощением таскаются этими пацанами, разятся вывести в Луганск республику, там он будет лечиться, там все это ему сделать. Я категорически против. Я хожу по всем инстанциям. Вчера у нас был митинг. Части 08818. Приезжал представитель уполномоченный. Мы все писали свои заявления. Там страшные вещи, что на комбата кабана. Что продолжает вот это твориться, произвол. По ротации меня интересует. Его нужно ложить в госпиталь, заниматься специалистом и проводить работу, как сосволожденным пленным, пробывшим два месяца в плену. Я не знаю, куда обращаться. Пушилин сегодня мне передали, сказал, что его положить в госпиталь. Вот я хожу, хожу, дайте его забрать, он еле дышит. Он голодный, он чокается. Вот если кто-то даст указание, ну дайте, пожалуйста, указание. Там столько родителей, и мы будем ехать сколько нужно. Никто не бросит, это так не, это так не пройдет. Уже готовятся юридические документы. Москву, Московскую прокуратуру, Путину. В общем, короче говоря, пусть или остановят этот беспредел. Мертвые души менять неким. Потому что не их ни о ком не передавались данные. Обманули Путина, обманули Россию. Разрешите продолжить. Наш призыв был с нарушениями закона, без медицинского освидетельства. Более 70% здесь находятся больных и увечных, которых комиссовали в процессе службы, потому что они физически не могут продолжать службу. Более 90% здесь вообще не воевали и не знали, что такое военное дело. Автомат Калашникова они увидели в первый раз, но нас бросили на передовую. Первые ряды. Три месяца мы жили, как, извините, бомжи с автоматами. Мы выполнили приказ. Но нас опять стараются кинуть в мясорубку. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, чтобы мы не рассказали о том, как с нами обращались, как нас призывали, как мы служили. Но мы будем стоять до последнего. Спасибо за внимание.